Александр Пушкин Предчувствие Снова тучи надо мною Собрались в тишине. Рог завистливый бедою Угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презренье, Понесу ль навстречу ей Непреклонность и терпенье Гордой юности моей, Бурной жизни утомленной, равнодушно бурю жду, Может быть, еще спасенный, снова пристань я найду, но предчувствуй разлуку, Неизбежный грозный час Сжать твою, мой ангел, руку я спешу в последний раз. Ангел кроткой, безмятежный, тихо молвил мне: прости, Опечалься, взор свой нежный, подыми, или опусти. И твое воспоминание заменит в душе моей силу, гордость, упование и отвагу юных дней».